добрый день дорогие друзья сегодня я расскажу вам про видеорегистратор это самый доступный регистратор среди видеорегистраторов марки Polyvision. хотя есть одна модель по более низкой стоимости но вот этот регистратор стоит чуть-чуть буквально дороже чуть-чуть но дает гораздо больше возможностей этот регистратор более современный более новый и Удивляет своими характеристиками. То есть, э, данный видеорегистратор предназначен для записи с камер видеонаблюдения. К нему можно подключать камеры практически любого типа. От самых старых аналоговых до э, современных IP-камер с разрешением 5 мегапикселей. И вот это вот удивляет. Давайте я сейчас распакую регистратор, покажу, как выглядит, что внутри, а потом уже расскажу про характеристики. Собственно, коробочка. А, да, я вот сейчас сам обратил внимание, я снимаю с камеры своего смартфона. И камера фронтальная, и она показывает картинку зеркально. Из-за этого, вот, вы видите название, все модификации в обратную сторону. Вместо ПВДР получается какой-то Я, ОВП. Ну, тоже. Приступим. Да, модель. Модель я зачитаю. ПВДР А204П1341. Регистратор новый. Это вторая половина 2019 года. То есть 2020 год. Вот так у нас упаковано. По защитной упаковки. Сейчас я выключу манипулятор USB мышь для вот так вот, для управления регистратором. Управлять регистратором удобнее всего мышкой, потому что программное обеспечение оно более всего подходит как компьютерное меню интерфейс компьютера и мышкой удобнее всего управлять источник питания 12 вольт 2 ампера вот кстати видеорегистратор поддерживает жесткие диски жесткий диск в комплект не входит приобретается дополнительно поддерживает от самых небольших до буквально до 10 терабайт, до огромных жестких дисков и вот если больше четверки устанавливаете вот этот вот источник питания для нас то нужно поменять поставить более крупный 4 терабайт. диск 100, который вы никуда не установите но все пол можно скачать с сайта достаточно просто Паспорт и инструкция для быстрого запуска. На самом деле, можете нам позвонить. Мы всегда подскажем, куда что нажать, что включить. Винтики для крепежа жесткого диска. Жесткий диск устанавливается вовнутрь видеорегистратора. Все это легко открывается. Так, приступим. Про видеорегистратор. Я бы даже сказал маленькая а, Никаких вентиляторов Ничего это не шумит Маленький, легкий, беленький Он может стоять под телевизором ну, Допустим как Ресивер или видеомагнитофон Который уже практически убрали все из дома Он может стоять где-то на полочке Вот так боком И производить на себя видеозапись большого количества камер и очень хорошем качестве. я, как сказал, уже говорил, что жесткий диск устанавливается вовнутрь. Вот здесь у нас есть четыре винта, мы их откручиваем, есть фотографии, как все это делается, и устанавливается жесткий диск, закрепляется разъемные соединения, там невозможно перепутать, все это очень легко подключается. Разъемы, значит у нас здесь есть разъем для подключения питания, вот собственно стандартный блок питания, мы вот таким вот образом подключили в розетку, два разъема USB, в один можно подключить мышь для управления. Вот так вот. Второй разъем у нас служит для подключения Накопителя, USB накопителя, если нам нужно скопировать какую-то часть небольшого небольшую видео. Допустим, минуту-две можно перекинуть достаточно легко на USB флешку. Сетевой разъем Ethernet. К нему подключаются все IP-камеры. Также через этот разъем мы подключаемся в локальную сеть для выхода видеорегистратора в интернет. Чуть позже опять же расскажу. ВГа разъем для подключения стандартных мониторов. Разрешение стандартное до 1920 на 1080, но на ВГа мониторах в основном такое разрешение не используется. В основном что-то типа 1366 на 768 ну, или чуть больше, там, 1280 на 1024 на квадратных мониторах. HDMI разъем для подключения телевизора. HDMI разъем, вот здесь у нас мы имеем уже хорошее разрешение. По нему уже передается звук по этому разъему. Разрешение Full HD 1920 на 1080 То есть данный регистратор не поддерживает разрешение 4К. Кто знает, тот поймет. Кто не знает, тому не нужно. Просто вот по стандарту пока все хорошо, все классно. Сюда подключается у нас до четырех камер с разъемом BNC. Эта камера у нас аналогового типа hd, tvi, cvi. Много форматов опять же. То есть сюда мы можем подключить либо аналоговую камеру, либо hd, либо форматы tvi или cvi. И до 4 штук с разрешением до 5 мегапикселей. По кадрам я сейчас проверю чтобы не обманывать. Я там проверял до, до 20 кадров на камеру он записывает. Сетевой разъем. По сети мы можем писать до 16 камер разрешением 2 мегапикселя. Представляете, вот этот малыш, который стоит... Опять цена плавает, там от 4 до 5 тысяч приблизительно рублей. Можно писать 16 камер до 16 камер. Есть, это, это очень много. Для стартового регистратора это просто фантастика. То есть, если мы пишем сюда камеры с разрешением 5 мегапикселей, то только 4 камеры. У нас есть табличка, где все записано, постоянно меняется. Прошивку, если поменять, что-то может измениться. Поэтому я рекомендую лучше уточнять у менеджера. Потому что. Информация очень быстро обновляется и через какое-то время ролик уже может быть не неактуальным. Буквально там, 6 месяцев уже могут достаточно серьезные характеристики измениться. Поэтому уточняйте. Сейчас я думаю, что полгода и будем уже 8 мегапикселей писать. Еще раз я пробегусь. Если аналоговые или HD камеры только 4 штуки, если сетевые камеры с разъемом Ethernet, IP-камеры, то до 16 камер с разрешением 2 мегапикселя или до 4 камер с разрешением 5 мегапикселей. Еще есть один плюс. Регистратор может работать в режиме гибрид. Вот этот любимый для всех режим, когда можно подключить какое-то количество аналоговых камер, какое-то количество IP-камер. Вот э, данный режим, он достаточно... Ресурсозатратный и регистратор может работать в режиме только 2 на 2, то есть две сетевые IP-камеры с разрешением 2 мегапикселя и две камеры HD с разрешением опять же 2 мегапикселя. Я рекомендую воздержаться от использования регистратора в таком режиме. Вот если у вас есть какая-то сеть, там, часть таких часть таких камер, лучше постараться строить сразу новую. Систему видеонаблюдения и желательно, чтобы она была сетевая, IP. Там изображение лучше, проблем меньше, и вы получаете примерно за те же деньги лучшее качество, лучшее управление. Так, у нас есть управление XVI в регистратор. Вот сюда мы сейчас подключаем по аналогу камеры и этими камерами через БНЦ-разъем через стандартный видеокабель мы уже можем управлять камерой. Ну, не в том смысле, что поворачивать, там, наклонять, приближать. Это тоже есть на поворотных больших, крупных камерах. Я позже в другом видео расскажу про это. Если камера стандартная, маленькая, подключена по БНЦ, у такой камеры мы можем регулировать настройки перехода в режим день-ночь, яркость изменить, контрастность, другие настройки переключить. Это у нас есть видео про XAI. Достаточно интересные настроечки. В общем, в целом, это самый популярный и самый на сегодняшний день, по моему мнению, самый интересный регистратор. Дает достаточно серьезные возможности. Скорее всего, он и будет являться дефицитным товаром к лету. Границы сейчас закроют. Товар подзакончится. Цены вверх поползут. В комплекте у нас поставляется источник питания 12 вольт, 2 ампера, мышка, винтики для крепления жесткого диска. Провода для крепления жесткого диска установлены внутри регистратора, закреплены на оплату. Инструкция. Подробно с характеристиками не со всеми. Без слов, без комментариев. Я расскажу про процессор. Вот здесь установлен high silicon 3520 dv Для чего это я вам сказал? Ну, потому что регистраторы, во-первых, будут меняться, процессоры будут меняться, то есть, чтобы видео актуальна была и вторая ситуация в том что следующий видеорегистратор который рассчитан на подключение 8 камер имеет точно такой же процессор то есть подключить уже можно два раза больше а процессор по сути тот же остался Ну, мы как бы часто рассказываем что некоторые модификации регистраторов они друг, друг от друга отличаются только буквально наличием дополнительных разъемов на плате и все то есть, если мы возьмем следующую модификацию, и к нему вот в режиме сетевых камер будет подключаться столько же. Сетевых камер и режим гибридный будет, будет точно такой же. Всем, кто досмотрел данное видео до конца, большое спасибо. Я надеюсь, что вам данное видео понравилось. Подписывайтесь на наш видеоканал, заходите в наш магазин. Мы всегда всех рады видеть. Всего доброго, до скорой встречи!